Преобразуем формулу ускорения и получим формулу для нахождения скорости тела в любой момент времени. Если начальная скорость тела равна нулю, то формула упрощается. Для проекции скорости на ось x имеем вид.